Здравствуйте, многоуважаемые зрители канала «Заметки нумизмата». Рад очередной встречи с вами. Ну и с сегодняшнего дня я с вашего разрешения открою новую традицию нашего канала и нашего клуба, так как это уже явно клуб людей, увлеченных нумизматикой, и мы будем расширять форматы нашего общения. Так вот, сегодня открываю новую традицию – конкурсы канала и клуба «Заметки нумизмата». Сразу оговорю условия. Я задам вам вопрос. Когда вы увидите наш выпуск, увидите также внизу под ним, в расширениях, адрес электронной почты. В течение одной недели, пожалуйста, свой развернутый подробный ответ присылайте на увиденный вами адрес электронной почты, а в обсуждении комментариях, пожалуйста, пришлите короткое сообщение, свой ответ по конкурсу отправил, и мы будем таким образом видеть все честно, кто принял участие в конкурсе, и также честно объявим Победителя. Но коли есть конкурс, то значит есть и приз. Этот приз перед вами в отличнейшем состоянии: 5 копеек Екатерины II 1788 года с буквами ЕМ, с высоким шикарным рельефом, остатками чеканного блеска. Коллекционная монета высокого качество, вполне способное как украсить коллекцию, так и, возможно, какую-то выставочную экспозицию. Я думаю, те, у кого нет такой монеты и смогут ее выиграть, порадуются. А если такая монета есть, ну, значит, мы, конечно, на канале обсудим возможность компенсации и предоставления вам другого интересного для вас приза. Итак, будьте внимательны, мой вопрос. Возьмем Первую половину XIX века. С 1832 года началась массовая чеканка русской золотой монеты и вообще золотых монет Российской империи, в том числе и выпускавшейся для других стран, других нужд. Именно с 1832 года, когда для чеканки начали использовать золото ленских приисков или, как это называли, колыванских приисков, в Российской империи могли чекаять в год до миллиона, иногда и больше золотых монет различных вариантов и номиналов. Золотая монета с какой датой и какая именно монета первой половины XIX века была начекаяна самым большим тиражом. Пожалуйста, присылайте свои ответы на электронную почту строго, а в комментариях выпуска делайте сообщение «Свой ответ на почту отправил». Надеюсь, очень быстро мы получим правильный ответ и сможем поздравить победителя. А приз его не разочарует. Спасибо.